Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и в этом уроке я расскажу о том, как создать Multi-Displacement в Corona Layered MTL. После релиза данного арта, мне очень часто задают этот вопрос. Так как именно в этом making of, я использовал сложный displacement в Corona Renderer. Поэтому я решил показать интересный алгоритм, поняв который Вы сможете создавать сложный displacement. Корона Corona нет своей displacement микс карты как в том же Octane и Redshift. Но ее можно создать с помощью определенных нот. Итак, открываем 3ds Max, создаем Plane 10 на 10 метров. Далее Corona Sun в любом направлении, так как сейчас не неважно его положение. Внутри Corona Sun активируем небо и на Plane назначаем обычный Displace модификатор. Так как именно с ним проще всего получить нужный результат с того же World Creator и так далее. В настройках Plane ставим 10 сегментов в обоих направлениях и Render Density для начала поставим равный 3. Для Displays выбираем стандартную карту Noise. Включаем Corona Interactive, чтобы сразу видеть результат и еще немного поэкспериментируем с значением Density. Я думаю, 10 будет вполне достаточно для данного урока. Вы наверное заметили, что во время включения Corona Interactive, плотность сетки в Viewport поменялась. Так как параметр Density работает только во время рендера. Например, если поставить значение равное 20, мы увидим, как она стала еще плотнее. Но если выключить Interactive... Плотность вернется в изначальное значение без рендера. Это очень удобно для оптимизации работы. Давайте немного настроим карту Displacement. Тип Ной заменяем на Turbulence. Размер побольше и остальные параметры настраиваем по вашему усмотрению. Теперь переходим к самому интересному. Созданию Corona Layered NTL с Multi-Displacement. Который будет отлично работать уже с модификатором Displacement, назначенным на Plane. Итак, создаем Corona от MTL, затем три обычных материала корона MTL, которые соединяем с ним. Первый слой будет отвечать за multi поэтому его цвет не меняем, а последующим двум задаем такие оттенки. Первый слой я всегда поднимаю выше, чтобы он не отвлекал и было удобно работать с ним. Давайте включим интерактив и назначим данный материал. Как можете заметить, на объекте пока только один цвет. Смешивание я предлагаю делать не через ту карту, которая находится в модификаторе Displace, а через карту Follow. Потому что, если использовать ту же карту с Displace, мы получим недовлетворительный результат. Давайте назначим данную карту, чтобы убедиться в этом. Назначаем ее в слот Mask2 и видим, что смешивания до сих пор нет. Благодаря карте Falloff, мы можем сделать смешивание по высоте и получить нужный нам результат. Чуть позже, я также покажу пример с картой Checker и почему не стоит делать смешивание той же картой, которую используем в модификаторе Displays. А сейчас давайте создадим карту Falloff, загрузим в слот Mask 2 и изменим некоторые ее настройки. Чтобы смешивание производилось по высоте, нужно Falloff Type поменять на Distance Blend и ось Falloff Direction на Local Z-Axis. На рендере, вы увидите, как цвета смешались должным образом. Меняем их местами и настраиваем Distance. Немного приблизим камеру, чтобы лучше видеть результат смешивания. Я специально поднял чуть-чуть выше зеленый цвет, чтобы потом показать разницу Noise Card, которые будем использовать для Multi-Displacement. Теперь на область с зеленым цветом, нужно назначить мелкий Displacement, а на область с коричневым более крупный. Причем, при этих всех махинациях, мы не должны потерять основной Displacement в модификаторе Displace. В Slate Editor поднимаемся выше к нашему материалу для будущего multi и создаем первый Corona Mix с режимом Add. Затем копируем данную ноду два раза с помощью Shift. Добавляем полученные ноды в основную, а для их смешивания используем ту же карту fall -off. Далее создаем две карты Noise и добавляем их в топ каждого Corona Mix. И теперь давайте научимся управлять высотой выдавливания каждого слоя. Например, я хочу выдавить зеленый слой на 4 см. В настройках материала ставим Max Displacement равный этому значению. Но этого недостаточно, чтобы получить нужный результат. Во-первых, нам нужно настроить размер каждого Noise и в батом слой каждого из нот Корона Микс добавить карту Color для управления высотой Displacement. Итак, во второй карте Color ставим 0 в Advanced Output Multiplier. Далее, настраиваем размер каждой из Noise карт. Для первой size ставим равный 10 сантиметров, для второй 0,5 Сразу хочу сказать, что если у Вас не работает Displacement Mix, Вам в главном Микс нужно поставить режим Mix вместо Add. В большинстве случаев, данный режим работает лучше, но иногда ED справляется с этой задачей. Как видите, в данном случае режим Mix дает более правильный результат. В области маленькое значение Noise, коричневое большое. Затем, простым изменением настроек обоих Color Nodes, Вы можете менять силу выдавливания. Таким образом, мы научились создавать Multi-Displacement Mix. Использование которого очень важно, например, если Вы используете Displace модификатор и Hate карту из World Creator. Как я это делал в одном из макинов на канале. А в самом материале, хотите смешать несколько карт Displacement из Megascans или Poly-Igon Texture. Причем на каждом слое получать свой вариант выдавливания. Единственное отличие будет в том, что если Вы будете использовать карту из World Creator, то ее нужно будет смешать с основным фоллов. Но это я уже покажу в других уроках. Еще я хотел выразить отдельную благодарность Саппорту Corona Renderer. Особенно Марсин Миадек, который помог разобраться в этой теме. Кстати, особенностью данного метода является то, что во время изменения Far Distance карты карте Falloff, Вы можете смешать слой с той же травой и получать более реалистичный переход от травы к горам или другим объектам. При этом, все настройки Displacement а для каждого слоя сохраняются и все работает как нужно. Также, как и обещал, я покажу еще один пример с чтобы Вы поняли, почему я использую карту Falloff, а не основную карту из модификатора Displace. Итак, в примере с шекером я удалю модификатор Displace и покажу вариант использования multi без него. Также в самом Plane убираем Density, так как в данном случае в нем нет необходимости и Tiling Checker ставим 2 на 2. Итак, если Вы будете использовать ту же карту Checker вместо Falloff для смешивания материалов то вы получите такой результат. Даже если попытаться убрать Blur Offset, мы получим Displacement с непонятными багами. Так вот, чтобы сделать более правильное смешивание материала в таком виде Displacement, лучше тоже использовать Falloff. Назначаем его вместо Checker и получаем нужный вариант. Это все, что я хотел рассказать по этой теме.